Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы попали на канал Кигай. И сегодня у нас будет коротенький обзор рынка. Посмотрим мы с вами на биткоин, немножко на эфириум, на золото и обязательно на евро-доллар. Там максимально интересная ситуация. Итак, начнем мы с биткоина. Что у нас происходит на биткоине? Смотрите, цена у нас оттолкнулась от тренда в линии поддержки в данном месте. Пошла на повышение и здесь максимум у нас обновился. То есть, что происходит? Происходит поджатие к локальной Трендовые линии поддержки. Поджатие это признак пробития. Но, также здесь можно заметить кое-что еще. Это нечто похожее на фигуру Клин. Клин у нас указывает на смену краткосрочного тренда и выход вверх. То есть происходит сужение диапазона и ослабление сил продавцов. Итак, друзья, смотрите. В принципе, я уже посмотрел на... В тайфреймах определить, куда пробьется данный диапазон, очень сложно, и здесь присутствует, как обычно, неопределенность, как обычно, биткоин биткоине сколько тень. Поэтому мы смотрим по факту, А если у нас данная трендовая линия поддержки пробивается вниз, то цена, вероятнее всего, идет до глобальной основной трендовой линии поддержки, то есть примерно до уровня... Первая цель это 30 тысяч, и вторая цель это уровень 28 тысяч. Опять же, это не сигнал, это не трейд, это просто вот что может произойти. То есть сигналов здесь нет, это очень такая неопределенная картина, и это не торговая ситуация. А если же данный диапазон у нас пробивается вверх, то цена идет уже глобальный, трендовой линии сопротивления. То есть до уровня первая цель это 33 тысячи, и вторая цель это уровень 34 тысячи. Вот такая у нас картина на биткоине, в принципе ничего интересного нет. Эфириум, друзья. Эфириум продолжает нас двигаться на понижение. Напоминаю, что здесь у нас была фигура голова и плечи, мы здесь давали сигнал на понижение на уровне 2050. Смотрите, вот наша голова и плечи сверху, линия шеи у нас находится в данном месте, линия шеи у нас пробилась. Далее цена дошла до нашей первой цели уровня 1900, отсюда оттолкнулась, дошла до линии шеи, протестировала линию шеи и теперь опять же движется дальше на понижение, обновляя данный минимум. То есть она вполне может дойти до нашей второй цели, то есть до уровня 1750, вполне может. И естественно, если у нас биткоин пробьется вниз, то эфириум пойдет вслед за ним до нашей второй цели. А золото, здесь особо говорить нечего, что у нас здесь произошло, пробитие да? нашей первой цели у нас здесь. Прогнозируется долгосрочное повышение Длинная позиция Мы с вами в прошлом видео предполагали пожатие и пробитие нашей вот с вами первой цели Пробитие произошло Даже произошел ретест пробитого уровня Но цена дальше не захотела идти И образовалась фигура Двойная вершина В локальной картине на тайфрейме H1 И данная двойная вершина может говорить о том Что цена может спуститься опять же до уровня 1800. Примерно. Но опять же, это все локальные картины, и по сути цена у нас просто ходит в консолидации в небольшом диапазоне. Особых трендовых движений здесь пока что нет. То есть на золоте ничего интересного, просто нужно подождать. Далее, друзья, евро-доллар. Смотрите, в прошлом видео мы с вами предполагали: давайте начнем с самого начала дневной тайфрейм. Здесь у нас находится масштабная фигура технического анализа голова и плечи, который указывает на смену тренда и движение. С максимальным потенциалом до уровня 1 и 12 В прошлом видео мы с вами предполагали пробитие линии шеи То есть смотрите, здесь у нас могло быть пробитие линии шеи И мы также сказали, что если пробитие не произойдет То цена направится у нас до уровня Либо 1.18.250, это минимум Либо максимум 1.18.500 Обратите внимание, что цена дошла до уровня 1.18.500 Ровно вот наш уровень 1.18.500 И отсюда, опять же Отскочила и пошла на понижение Здесь у находится локальная фигура Голова и плечи Которая у нас опять же пробилась вниз Здесь находится линия шеи Цена протестировала линию шеи И теперь опять же движется дальше на понижение Мы ждем пробития глобальной трендовой линии поддержки То есть глобальной линии шеи И движения вниз У нас с вами здесь есть много целей Все они написаны в телеграм Так что подписывайтесь в телеграм, друзья и смотрите наши цели. Наш 4 виднеется картина на понижение достаточно хорошая. Обратите внимание на данный паттерн. А сумасшедшая сила продавцов здесь имеется. И цену потихонечку тянут опять же на понижение. И под конец напоминаю, чтобы вы всегда думали своей головой, что вы принимали свои решения, что вы соблюдали правила money management и риск management, чтобы вы правильно и грамотно управляли своим капиталом. Только так вы сможете заработать. Только благодаря правильному управлению вашим капиталом. По-другому у вас это сделать не получится. Друзья, вот такая вот ситуация на рынке. Сделали мы с вами небольшой обзор. Пишите в комментариях свое мнение о данных активов. Пишите вашу обратную связь. Ставьте этому видео палец вверх, чтобы у вас полезным инферативно Всем желаю всего самого наилучшего. Всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.